Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня у нас 22-е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 Рекомендую посмотреть всем. То есть, такое ощущение противное. Ну, весело, смешно, конечно, как там э, генералы всякие, я не знаю, кто они там еще. Какие-то мурзы, да, визири, они там кланяются Туркменбаши новому. Это вообще просто жесть. То есть, настолько это все унизительно, настолько мерзко. Я думаю, что еще тут пару лет... Если Вова бы просидел, здесь такая же ситуация была бы также унизительно. Значит, 166 дней, я напоминаю, осталось до новой исторической эпохи, поэтому надо помогать, нужно пропагандировать 5-11-17 года, ходить там с планшетами, показывать бабушкам и не только бабушкам, да, вот, хэштег такой выход есть, 5-11-2017. То есть на все можно сказать, что есть выход. И это, и это будет честно, верно и, в общем-то, без обмана, да? Так да. что пропагандируйте, пожалуйста, артподготовку, запускайте народный принтер, печатайте лозунги, воззвания свои, наши, раздавайте. Надо 5, на пятом одиннадцатом там уже лозунги появились, да, там есть да. это? Да, вот. И присылайте тоже свои Шлите в группу ВКонтакте, да. шлите, шлите на почту вмайлцфять собака ком. Так Новости. Вячеслав Мальцев, правда, что вы считаете, в Украине был переворот совершен, а не революция, друг рассказал, что вы так в метро ему рассказали. Я не знаю, что там вдруг в метро услышал. Я в эфире говорил всегда про революцию на Украине, что Майдан – это типичная революция. Да? И я бы не сказал, что совсем цветная, потому что цветной – это значит бескровный. бескровный. Да, Мы знаем, что жертвы были очень значительные. Поэтому это была революция. Другое дело, какие итоги революции, может быть, но есть же ближние и дальние итоги Ближние пока не очень хорошие Но не факт, что дальние итоги не будут замечательными Вот я на, на это надеюсь и, в общем-то, верю вот Говорят, что в столичном регионе будут заморозки А лето будет розовое То есть будет все хорошо ну, надеюсь, что это так, хотя навряд ли, да? И вот говорят, что была магнитная буря, наверное, мегафоны и йота йотнулись, наверное, из-за магнитной бури. Но мне все-таки кажется, из-за того, что назалупался товарищ Усмана. Когда на прогулке на Манежной площади, я запустил свой перископ, ну, никому, наверное, и соратников неизвестный, мне там какой-то человек написал, у тебя интернет постоянно подвисает, я говорю... Дружище, это не ко мне претензии. Я интернет да. пользую. Да, Усманов его развивает. развивает. Поэтому. Вот. И, значит, новости такие. Человек, который вещает под ником Колхозник. С в... Востока. Да, с Владивостока. Его задержали, но мы, в общем-то, не успели даже подсветиться, как его отпустили. Не так хорошо обстоят дела с дальнобойщиками, которые стояли в Химках. Там задержан 12 человек, 11, я так понимаю. Ночь провели, один, в общем-то, не ночевал. И, наверное, лучше всего, если об этом расскажут люди, которые представляют дальнобойщиков. Давайте я подвинусь. Вот микрофон, садитесь. Кто еще смелее представляйтесь и расскажите нам я прям одну секундочку только скажу что вчера мы узнали об этой информации подъехали к леруа вначале подъехали к полицейскому участку там колючая проволока да света не закрыто. было стоял наш соратник который сказал я в течение двух часов никого не привозили никого не увозили да, но туда съездили мы попросили адвокатов они туда съездили я так понимаю Открытая Россия да? Да, Отправляла мы адвоката просили да, Мы просили Бадамшина вот. И значит, ну, Выяснили что они там находятся Поехали к Леруа Где стояли дальнобойщики Там все перекрыто И местные значит, Охранники нам объяснили Что им сказали там Ни в коем случае никого не пускать Что там ОМОН что там Мы видели своими глазами ЦПЭшников, и, в общем-то, я так понимаю, что Леруа работает круглосуточно, а в результате того, что перекрыли стоянку, у них покупателей не было, потому что на трассе же не остановишься. В общем, здорово они так... Да, вот тут еще одна ремарка. Давайте поближе Вечеслав, все, еще. Чтобы... Вячеслав, добрый вечер. Поддержите духом дальнобойщиков. Ребят, но с удовольствием, не только духом, да, отодвинулись. Да, вы поближе кадр, чтобы нет, не нет, да. Вот микрофон. Пожалуйста, представляйтесь говорите, рассказывайте, что же там произошло. Всем добрый день, хотелось бы сказать спасибо Вячеславу, что пригласил нас осветить нашу данную несправедливость, скажем так, правоохранительных органов. Меня зовут Владимир Сергей Алексеевич, я один из задержанных, точнее 12-й задержанный. Почему-то полицейские, оформив протоколы, забыли про меня, я ходил-ходил в холле, в общем-то... И ушел. Не то что ушел, я даже, Правильно в принципе, подошел... Дежурному спросил, а что со мной-то? Говорит, так иди, я пошел, в общем-то, вот, и все, и я пошел, и пошел, и отдыхал, в конце концов, в машине, в общем-то, они, они в каталажке, в общем-то, было мне удобнее, значит. Ну что произошло, на данный момент, сегодняшний день, опять же, это произошло, мы дежурили весь день возле суда часть точнее возле даже двух судов химкинских вот мы дежурили и возле участка <coughs>, полиции дежурили где ночевали наши товарищи вот. в итоге полиция обманула вышел начальник полиции и, и сказал людям которые дежурили возле полицейского участка отдела возле полицейского отдела и сказали что сегодня суд не состоится вы можете отдыхать разъезжаться вот, суть будет завтра в 10 утра. Вот, ну, люди подрасслабились и, поскольку весь день, как бы, не кушали, поехали в магазин купить продуктов, и в это время троих человек вывезли в суд, и мы не успели, как бы, суд толком, ну, слава богу, адвокат успел туда подъехать, и, в общем-то, но правозащитники, юристы наши туда уже не запустились, то есть один-единственный адвокат, нарушены, опять же, права, что по суду, что по отделению полиции. В отдел полиции вчера не пустили ни правозащитников, ни адвокатов, ни юристов вообще. То есть ребята там справлялись сами, мы справлялись сами. А вот. кого осудили? И, и что там случилось с судьей? У вас есть информация? Сейчас суд еще идет до сих пор, поэтому как бы информации нет, потому что суд еще не закончен. Он еще идет до сих пор. Сейчас осудили троих человек. Сейчас не скажу, кого. Буканов, Маньков и Аржанов Да, да. еще да. не судили, еще идет. Сюда. Да. Вот. Ну, я являюсь главой петербургского отделения ОПР. Мария является мурманского отделения ОПР. Саратовская. Саратовская. Ну, я замещаю руководителя московского отделения ОПР, поскольку он тоже сидит да. вместе со всеми руководителями. А почему они только сегодня и вообще почему сейчас нужно было всех брать, там, сажать куда-то? Ну, есть мнение, которое высказали ряд, скажем так, осведомителей, ну, не знаю, сочувствующих товарищей в правоохранительных органах. Это мнение связано с тем, что сегодня дата, когда должно было быть собрание в Совете по правам человека при президенте, и в этом собрании формально значит, присутствовали от Минтранса заместитель министра и, соответственно, объединение перевозчиков России, многие люди из различных регионов и от других организаций тоже, там порядка 20 человек. Вот. И незадолго до этого собрания, назначенного подчеркну еще раз, на сегодняшний день, значит, министр сначала, министр Соколов, министр транспорта, сначала просил перенести данное совещание на пару-тройку дней, потом он дал информацию о том, что вся проблема с дальнобойщиками урегулирована и в общем-то собрание проводить нет смысла, собрание отменяется. А ощущение такое, что решили, что этого недостаточно, поэтому верхушку ОПР просто решили обезглавить ОПР приняли вчера так сказать, под надуманным предлогом нахождение рядом с автомобилем, у которого были различные лозунги, в том числе и о недоверии правительству и президенту. В том числе там был и лозунг, который прошел с нами на 9 мая на так сказать, шествии, которое организовывал КПРФ, над котором написано Победили фашистов, победим воров олигархов и Платон. Что, в общем-то, показывает, что, наверное, люди как-то себя ассоциируют с этой социальной группой воров-олигархов. Им обидно и, фашист. и фашист. фашист. а вот мы сегодня подъезжали в этот Химкинский суд вы сказали, что там есть еще какой-то в каком же все-таки их судят? в тот, который подъезжает то есть да, они да. обманули в этот раз то есть они сказали, что будут в другом судить где гражданские дела рассматриваются они в этот день водили нас за нос ну это интересно такой, такой подход у власти то есть у нас главный принцип гласности по принципу судебного разбирательства Он нарушается открыто То есть, ну, Хотя может быть здесь не открыто Здесь просто обманывают Кое-где просто не пускают Как вот в суде с Горским Там просто не пустили Здесь, здесь обманывают вот 12 числа намечены так сказать, Акции несогласных Как вы думаете Дальнобойщики Как отреагируют на это вот Мы все собираемся прийти в Москве и в других городах в центр, ну, где там проводятся эти акции. Где они согласованы, да. там, безусловно, участвовать. Уча. А, а где не согласованы, мы придем посмотреть. Вот придут ли дальнобойщики посмотреть на несогласованные акции? На самом деле дальнобойщики, они такие же граждане страны. Я вам скажу, что нас не только Платон-то не устраивает. У нас гораздо шире взгляд на эти все вещи. Вот. Поэтому гражданская позиция у всех четкая. И мы всегда выступаем в поддержку по крайней мере для того, чтобы заявить о проблематике, которая существует в обществе ну, и во многих регионах у нас ходят ребята очень так, хорошо всегда. а вот э, дагестанские формально. дагестанские дальнобойщики, они какую-то связь с вами имеют вы знаете, что происходит там? Но среди тех машин, которые были в Химках, там была дагестанская машина. Да, у нас была дагестанская машина, на самом деле дагестанцы еще подъезжают, они тоже будут вставать и тоже будут выстраиваться, у нас с ними нормальный прямой контакт. Но единственное, что у них там немножечко посложнее в их районе в регионе ситуация, и поэтому вот у нас, например, вчера произошло голосование, что, в общем-то, оставляем единственное требование, это отставка правительства то Дагестан во время этого голосования, они просто воздержались. И, вот, и, ну, остальные в общем-то проголосовали практически единогласно оставить только одно требование. Поскольку если мы обращаемся к правительству, правительство нас не слышит совершенно, как бы, и не хочет идти ни на, ни на какой контакт, значит это правительство нужно менять и выдвигать другое правительство, которое будет у нас в конце концов разговаривать с людьми и, и выводить нормальную рабочую позицию. Завтра будут продолжать судить, да, то есть сегодня троих, а завтра, не, ну понятно, что завтра последний ну, день они должны либо отпустить, либо, либо судить. Это не ну, суд, это судилище. Ну, понятно. Как можно сделать по Москве? Ну, не знаю, как вот будет здесь московский суд, но вот последний раз у нас был суд в Петербурге Динара Идрисова, нашего правозащитника, помощника Скажем так, судили. Мы сутки, сутки был суд над ним, до 6 утра, в 6 утра только разошлись, так что, может быть, и здесь они сделают такой финтушами и будут до утра судить. есть ты известно. назови адрес суда, завтра, вот это, куда, куда мы сегодня ездили, вот в Химково. Ленинградская 13-Б. Как? Ленинградская 13-Б. Ленинград, Хим. да, Московская область, город Химки, улица Ленинградская, 13-Б. Тихо слышно, говорят. Да. да, значит, завтра в 10 часов будут там судить. Да, с 10, да, 10 да. Утра, да? С, утра. С 10 утра оставшихся. Поэтому всех наших соратников, сторонников, там просто зрителей просим, поддержите, приходите туда. Очень важно, чтобы а, там битком были все залы, и чтобы в общем -то, там видели, что дальнобойщики не одни, что вся Россия поддерживает дальнобойщиков поскольку их требования абсолютно законны, абсолютно разумны, а требования к ним абсолютно преступны. Кто-то еще что-то хочет сказать, добавить? Да. Ну тогда до завтра. До завтра. Да. Спасибо да. большое. Спасибо. Это не знаю, что мы вас прогоняем по пути здесь. Попьем чаю, потом поговорим спасибо, Ребята, да. всех еще попрошу Ставить лайки, подписываться на канал да. Сейчас Зачитаю Несколько объявлений Завтра, 23 мая В 19 часов Выставка народовластия в Питере Открывается Это последняя выставка в галерее Люда Художника Петра Белого Адрес Улица Маховая, дом 42 Также еще Сергей Окунев просил Арт Подготовка Новосибирская очередная прогулка Новая оппозиция состоится 28 мая по новому маршруту место встречи Дом офицеров метро Красный проспект время 13:30 новая историческая эпоха все ближе не ждем а готовимся также у нас обновились реквизиты платежные спасибо спасибо вот хотел же по этому вопрос давай ты не только по этому по всем остальным, которые сегодня будут. Вот у меня есть очень любимый поэт Дешан. Я как-то читал его стихи, очень хорошо их знаю наизусть. Ну, не на старофранцузском, конечно, на котором он писал, а в различных переводах очень хороших российских и советских поэтов. И вот есть стихотворение, который я всю жизнь очень не любил, прям вот оно прям вызывало у меня какое-то это, и поэтому, может быть, я его плохо прочитаю, но я обязательно его хочу прочитать, потому что э, написано оно, собственно, в XIV веке, то есть в 1300, там 1300, я не знаю в каком году, но веро вероятно близко где-то к Куликовской битве, написано оно во Франции. И вот э, все, что я вам прочту, я вижу сейчас здесь, вот здесь, в России. «В полях, где воздуха отрада, вдвоем с мечтой мы бродили, вдруг вижу некая ограда, скотинку звери там теснили, медведи, волки в страшной силе, лисицы с хитростью, все там, у бедного скота просили, ну денег нам, ну денег нам». Овца сказала, дать бы рада, но уж описывать ходили, меня не раз, и тут из стада колено бык и конь склонили, телушки телом затрусили, мычат коровы к господам, но те себе не изменили. Ну денег нам, ну денег нам, а броки собирать как надо, где этих бестий научили, грозились звери в круг безлада, бедняжки робко голосили». Сказала козочка, скосили мой корм чужие по лугам. И если бы вы оброк простили, ну, денег нам, ну, денег нам. Еще не вы, э, не вырала я клада, сказала свинка, прокормили, едва детей уж и не рада, что в этот год мы просили, в ответ ей волк, где бы мы не были, не жить в богатстве там скотам. А жалость, это мы забыли. Ну, денег нам, ну, денег нам. Вот э, люди, да. которые себя ассоциируют с этими козочками, свинками и так далее, и, в общем-то, со скотами, мне, конечно, жалко по-своему, да, как-то. Но все-таки, давайте говорить откровенно, сейчас, блядь, не 14 век. Ну, что же это за херня такая творится на земле русская? а? Ну все, пора уже заканчивать с этими волками, там со всей этой мразью. Я извиняюсь. Да, немножко позитива давайте внесем. Ну, позитив такой. Леонтьев ответил на претензии Навального по поводу ложечек. Навальный заявил, что там ложечки Роснефть приобретал по 15 тысяч рублей. За штуку. За штуку, да. Представляешь? Я вот ä, помню... В детстве своем очень любил по старым домам лазить. В Саратове очень много было домов, которые ломали. И там мы находили много спрятанного серебра. Золота не было, ну, а вот серебра много. И у меня остался мешок буквально серебра, который сейчас не стоит ничего вообще. То есть, тогда, когда я это собирал, там сдавал в кристалл, эти серебряные ложечки, каждый семьдесят 75 рублей стоил, представляешь, то есть, там зарплата, Пошли. да, зарплата 2 ложки была. А сейчас это не стоит нифига, ну нет, вот видишь, Роснефть, они... Все подвергают сомнению. Покупают по 15 тысяч рублей за ложку. А Леонтьев, а Леонтьев да говорит, что а, неужели сам Навальный жрет руками и вытирается рукавом? Mm -hmm. Нифига себе. Ложка Леонтьев. за четырнадцать да. да. тысяч да. да, Леонтьев за пятнадцать. Леонтьев, да. я тебе скажу, что в Леруа Берлине, вот которую вы вчера закрыли, 6 ложек будет стоить рублей, наверное. 30. А я тебе скажу, Леонтьев, что ты можешь так назалупаться, что после 5.11 будешь есть ложкой с дыркой. Такое тоже возможно, представляешь. Может, не Это я так, на всякий случай, для журналистов, которые очень любят, как Леонтьев, там залить за галстука крутого давать. Ребят, не надо давать крутого. От Суммы, от тюрьмы не зарекайтесь. А то, что ваши шефы, жулики, воры, а вы их обслуживаете, что еще хуже, да? То есть, что вот там зверушки, которые у скотов отнимают денежки, да, они там сами по себе, а еще им прислуживают шакалы. Вот такие, как вот этот, однако, шакал. Правительство разрешило многократное расширение границ участков недр в пользовании. Да, тоже, видишь, как здорово, все можно, можно налоги не платить, причем можно задним числом не платить, а Платону надо задним числом платить, да, в Платон я ну, имею в виду, да, числом, да, еще, и да еще и вперед, а еще можно границы расширять, ты там, ну не ты, конечно, а господин да, Сечин, который, за которого так впрягается господин Леонтьев, он там, ну, как, зачем ему, Сечину или там кому-то, Тимченко, ходить с бумажками, ну, представляешь, ну, не почину это таскаться, и его челяди не почину таскаться, ну, как в том анекдоте проводителя помнишь, который возил министра, а тот говорит, слышь, ты что такой грустный, мы же вроде, там, я тебя когда-то в селе работал, ты со мной работал, когда в городе со мной, сейчас министр, ты вот меня возишь, Давай, бабам пойдем, вместе пойдем. едем, да, Баб, бабам в баню, там, все такое прочее, квартиру тебе дал, он говорит, вот если бы нас еще кто-то возил, вот это вот та же самая ситуация, представляешь, вся вот эта вот братва, она, в общем-то, ни к чему, то есть, там огромное количество людей, которые кем-то числятся, но таковыми не являются. Я вот про Сургут, помните, вам рассказывал, что человек 15, наверное, позвонили, говорят, я один такой. Да, да, ты расскажи про Сургут, очень хороший, мне история очень понравилась. Значит, в течение буквально двух недель, каждый день практически, ну, или через день, звонит человек, говорит, я один такой, тут куча ватников. Ну, Я говорю, у вас там уже 15 человек, вы найдитесь как-нибудь, инициируйте прогулку Дошло все это до того, что на Манежке в Москве я встретил человека, который прилетел с Сургута Для того, чтобы инициировать прогулку в Сургуте Сейчас мне пишут, нас 44 человека Огласите, пожалуйста, где и когда Оглашаю, координатор Артур Контактные данные: 8 922 425 26 27 Мемориал славы возле танка. Ребята, сайт 511 2017 .org. Кто считает, что вы единственный адекватный человек в городе, заходите, регистрируйтесь, инициируйте прогулки и я вам докажу, что вы ошибаетесь. Да, рассказ про единственного адекватного а про остальных ватников он очень умиляет, когда да, когда сотни людей говорят, да, я один, что я могу сделать один. Ну, вот мы же показывали тот демотиватор, где загорается одна спичка, а вокруг их очень много, достаточно зажечь одну спичку и все вспыхнет. Так, и вот Поклонская призвала депутатов не жаловаться на размеры зарплат. А они жаловались. Как-то странно, там сколько они сейчас получают? Под 500, наверное. Нет, больше вообще, под 800 говорили, да? Я бы тоже, наверное, жаловался. А что так? Как-то под 800 получает В месяц, я имею в виду, и предложила она проверить на коррупцию фонд борьбы с коррупцией и российское отделение значит Transparency, Transparency International, да, и вот. Тут из-за этого такой шухер начался. Ну, во-первых, в Фонде борьбы с коррупцией э -э сказали, в общем-то, и правильно сказали, что их проверяют все время, они к любым проверкам готовы. Это без объявления. Да. Не и, в общем-то, удивительно, что вот они сказали, я имею в виду не Фонд борьбы с коррупцией, а Поклонскую. Она сказала, и вокруг все начали галдеть. То есть, с той стороны, -то вроде, все нормально, да, ну, сказал и сказал, все же понимают, что там до дедушкиных носков все проверено, да. А, а вот в а, Transparency International заявили, что, значит, я прям процитирую, хотел немного отдохнуть, это Шуманов Написал, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору Крыма Натальи Поклонской. Вроде бы это все. Проходи, присаживайся. И все, казалось бы, ну, здесь ничего плохого не сказано, да. И тут вице-спикер Госдумы Васильев сравнил заявление, значит, с шантажом. Это заявление. То есть, о чем шантажировали? Такого рода высказывания в адрес представителя власти, который исполняет свои полномочия абсолютно недопустимые, могут быть оценены как шантаж. Вообще, как шантаж могут быть оценены слова Поклонской. да, да. То есть, это как запугивание, шантаж. А глава комитета Госдумы тоже что-то выступил и написал какую-то там маляву прокурору на эту тему, генеральному прокурору, там, конечно, ничего не будет, потому что если бы можно было что-то найти, там нашли бы уже 250 миллионов раз. Нужно понимать, особенно вы, Ватя, объясняйте, что люди, которые бьются с Путинщиной, их, в общем-то, вытряхнули всех вот так вот по 10 раз, перевернули, просмотрели во все там дыхательные пихательные, и вот в результате, ну, у Мальцева носорога нашли. Там, я не знаю, в каком месте да, они там <свят> увидели у меня носорога. Да? Но я думаю, что а, вот это показательно, что с этой стороны баррикад люди более-менее честные. По крайней мере, на них нет таких злодеяний, которые легко можно найти на каждого из этих. Я матом обещал не ругаться, поэтому не буду говорить, как я, ну не буду их называть. А вот более процентов проголосовавших москвичей поддерживают программу реновации. Можете себе представить. То есть, да, есть Там про проголосовали, сейчас вот на сайтах проголосовали, и все поддерживают реновацию, вот. строятся, да. Еще одно объявление. Остальные 10, наверное, предлагают выйти 28 мая на митинг против реновации. Организуют акцию «Парнас», «Яблоко», «Артподготовка». ЗПЧ, Комитет за спасение Москвы. ЗПЧ, к сожалению, не значит. Мероприятие политическое. Думаю, что надо включить... А, извините. Начало шествия на улице Вавилова, метро Ленинский проспект. Акция согласована, бумага мэрии подписана. Выступить на сцене, скорее всего, не получится, но поорать в мегафон на шествии можно. Плюс любые флаги и плакаты. Ну, нашествие не дадут выступать никому, и это полиция не даст на то одно и шествие, но кричать в толпе, в мегафон очень хорошо, единение, посмотрим, сколько нас будет, очень 10 хорошо. 10% остальных пусть выйдут. Да, очень было бы неплохо. Авто, да. И вот программа реновации затронет почти 2000 предпринимателей, им я рекомендую быть с нами, а не с этими ребятами, да. То есть, это точно, потому что они по, от одного места уши получат, это 100%, и никто там с ними особенно не будет заниматься, потому что предприниматели, ну, всегда оказываются самые, как бы, незащищенные, незащищенные как это не парадоксально. Да, вот, Ребята, у вас остались там какие-то средства, вы лучше на взятки их не тратите, потому да, что они да, равно да. будут да, да. Это вообще без толку, да. И... На марше посмотрите, куда... То есть, 5 11 17 Вот это вот гораздо интереснее. Да, и вытаскивайте всех своих, кого только можно. Столичные юристы пишут, что бесплатно помогут москвичам по вопросам реновации. Ну, адвокатская палата Москвы. Ну, спасибо им, если помогут. Но я думаю, что тут москвичи могут помочь себе только сами с этой реновацией. Я в выходные... Поржали немного с Белковским, надо было снять, снять на видео, да? Надо, надо, было очень смешно. Так вот, он выдал такое на гора, ну, обычно у него бывает, как мы что-то про, про Терминатора да, говорили, И тут он родил такой новый образ, как Реноватор-1, Реноватор-2. Ну, Реноватор-1, это тот, который снес ларьки, да? А Реноватор-2... Это тот, который сейчас будет дома. Ну, нам нужен, конечно, только Реноватор 3, который режим снесет уже там, ну, как в Терминаторе. И вспомнили также Реновацию у Мугабе, уже был на такой момент. Я даже вот прочитал, как это называется на языке Шона. Вот, то есть, на, это переводе на русский значит «выгоним мусор». Это вот реновация у них так называлась «Мурамбатсванна». «Свинна». О, да, «Свинна», да. «Мурамбатсвинна», Мурам да. «Мурамбасвинна», да. Так вот, эта свина в чем заключалась? В том, что после выборов в 2005 году, когда Мугабы фактически проиграл, но формально выиграл, да, нужно было э, разогнать самых бедных. Ну, собственно, то, что происходит в Москве. То есть разогнать нужно самых бедных, которые опасны для путинского режима. Поэтому сказали, что будет вот эта мурамбацвина проводиться. Э, то есть отселять будут из всяких трущоб, которые э, компактно... Э, где были люди компактно расселены, и поэтому они представляли определенную угрозу. Поэтому сказали, что сейчас мы вас снесем, а за это вы получите ЭККК. То есть, как вам говорят об этом реноваторы. Ну, их снесли, конечно, я думаю, нет смысла говорить о том, что никто не получил вообще ничего. То есть, ну, снести снесли, а ничего не дали. Поэтому здесь вот то же самое может быть ситуация, кстати, очень похожа. режим Мугаби на режим Путина. Мугаби тоже во всех грехах обвиняют Госдеп, кровавую, значит, вот Америку и так далее. Ругает Германию, Англию, ну и всех остальных там империалистов очень хорошо получается. Хорошо написали в чате. Время выхода. Мальцев не умеет читать шок. А что тут шок? А ну, все должны уметь читать. Я причем, Вы писать причем, не умеете? Что такое да, шок? Причем читать, Спасибо. слава богу, умею, но иногда не вижу. То, что как бы не хватает. Ну Мне 53 года еще. Я могу что-то и не увидеть. Для того, чтобы прочитать донат, мне нужен Костя. Я... Ну, что ж делать? В так чай, бывает. В чате хорошо написали. Время выходить и в отпуск без налогов. Сегодня день памяти Николая Угодника. Ну, по этому случаю мощи привезли из баре, из итальянского города. И, в общем, там они всегда хранились. Ну, до того момента, как их в смысле, не до того, а после того, как их уперли и привезли туда в баре. И вот Гудков сказал. Дмитрий, на Святого Николая работает вся отечественная пропагандистская машина? Нет, она работает, хотя и, и, так, и так можно сказать, она на самом деле работает на нас. Вот э, там за, 10, за 4 часа 10 тысяч человек поклонились мощам Николая. И будут продолжать. И охраняет все это Росгвардия. И вчера, когда мы гуляли, там бегали вокруг нас толпы ментов, Конечно, потому что, что они вступы. очень боялись, что мы пойдем туда. Я не знаю, почему они боялись. На самом деле, сейчас даже появился такой э, хэштег ММС "Снеси и сохрани. Да, он связан с реновацией, с прибытием мощей чудотворца, и вот интересный, тут некоторые газеты написали, мощи Николая Угодника в России, профессор объяснил, почему в страну везут левое девятое ребро святого, как левое, оно как-то прозвучало странно, так, ну с точки зрения жаргона а можно сколько угодно долго стебаться по поводу вот этой гундяевской фигни, которая происходит Но на самом деле если говорить так вот с точки зрения мистического сознания, то Николай Готник, наверное, один из самых намоленных святых. И шутить с ним, вот честно скажу, никому бы не рекомендовал Гундяев, на мой взгляд, тем, что призвал такие силы, могучие, совершенно немыслимые. Он нарвался капитально, просто капитально. Я не знаю, что будет дальше с Гундяем. ничего хорошего, поверьте. Я не знаю, что там с Храма Христа Спасителя и так далее. Я знаю одно, я знаю, что просят люди, которые идут к Николаю. Что они просят, как вы думаете? Они просят революции. Как это не парадоксально. Как бы это ни звучало, их просьба, они просят здоровья. Чтобы была медицина, чтобы было здоровье, да, нужна революция. Они просят для детей образование, для этого нужна революция. Они не говорят прямой, Николай, дай нам революции. Они идут и просят чего-то. И все, что они просят, лежит в рамках революции. Больше, то есть, если предположить, да, я не знаю, но у меня не настолько мистическое собрание, э, сознание, но, но предположим, что там... Николай предстает перед Господом, да, ну, очередной раз там на доклад, он говорит, там вот возили тебя там в Москву, грубо говоря, что просили, он скажет, ну так, вкратце, боже, революции просили, ну, нехай пусть будет революция. Вот так на самом деле будет. Я вот вижу это только таким образом. Они думают... Что это большой плюс режим. Они думают, что они привезли и это укрепит власть Гундяева, соответственно, власть Путина. Это уничтожит их власть. Потому что нельзя с такими вещами забавляться. Ах, Мальцев мракобес в угодника верит. Вы знаете, я ни во что не верю, но ничего не исключаю А в моей жизни было событие, связанное с святым Николаем И я его пережил, вот такой мистический опыт Я как-то рассказывал, сейчас не буду повторяться, потому что это долгий рассказ И я поэтому очень серьезно к этому отношусь Очень серьезно, поверьте МВФ рекомендовала России повысить пенсионный возраст О, Видите, кто виноват ну, МВФ, конечно, то есть вот сейчас все, все там эти нодовцы, которые нас смотрят, вздрогнули, говорят, вот мы же говорили, это Госдеп, это МВФ, это никакой Путин, это они хотят, чтобы в России повысили пенсионный возраст. МВФ, чего угодно, может, кучу рекомендаций раздает каждый день всем, но вот такие вещи печатают только тогда, когда это необходимо режиму. Для того, чтобы, э, ну, самим прикрыться вот этим, вот сказать, видите, вот у нас есть фактическая бумажка, как у Филипп Филипп, чат МВФ. Это не мы, это МВФ повышает вам пенсионный возраст. Вот этот чат забросали. Мальцев Вячеслав, будем ли пересматривать результаты госпереворота 1993 года? А что там можно пересмотреть, вы мне скажите, результаты госпереворота? Был государственный переворот, реально? 2000 человек было убито, это реально, что там пересматривать, вы имеете в виду, будем ли кого-то наказывать, ну, здесь, во-первых, я думаю, что необходимо по этому поводу собрать комиссию из, скорее, очень, так скажем, популярных людей, да? ну, таких, которым народ доверяет, чем, чем юристов, да, то есть, скорее, должна быть такая комиссия, которая вынесет свой вердикт. Мы передаем это дело в трибунал и рассматриваем его в трибунале, да? Или же оставляем это историей. Я не знаю, вот если бы я был членом комиссии, как бы я проголосовал. Клянусь, не знаю. Вот сейчас вот меня спрашивают, вот ты, ты зачем? Не знаю, я, я бы очень-очень долго думал. И, может быть, сходил бы к Николаю и попросил бы вразумить меня. Аэрофлот потребовал от производителя Суперджет полмиллиарда рублей. Да, вот представляешь, какая прелесть. То есть, нам говорили, что замечательно есть Суперджет. Аэрофлот прекрасно себя значит, чувствует с этим Суперджетом. И если закажут какие-то самолеты, то тут же правительство обязуется всякие там лизинги оплатить и подбросить каких-то денег. Обманули Аэрофлот. И теперь идет... Ну, Аэрофлот же это не сам по себе. Это такие же товарищи, как и те, которые продают суперджеты. Они же все из одного лукошка, как Райкин, это мы можем вспомнить, да? Но то есть, что это значит? Это значит, что они последние копейки друг у друга пытаются вырвать, потому что они чувствуют, что Цигель-Цигель а и надо выхватывать деньги сейчас, потом уже все. То есть, ухватил, там куда-то их забросил, где, как им кажется, новая власть их не достанет. Достанем. Супер лжет. Лжет, супер лжет. Да, хорошее название, супер лжет. Доход детей Кадырова за год увеличился в 50 раз. Прекрасно. Представляешь, двое несовершеннолетних детей Рамзана Кадырова увеличили доход в 50 раз. Интересно, у кого-то еще дети. А вот если бы они не были детьми Кадырова, у них тоже был бы такой же доход. Там что-то по 9 и 90, ну по 10 миллионов рублей каждый заработал. Ну как молодцы, как умеют зарабатывать. Вот как смотришь. Какой-нибудь сын чайки там, блин, раз на соли деньги зарабатывает, еще что-то, вот какие, вот сразу видно, почему они там наверху, и дети у них, как, как, как в Писании сказано, да, в Евангелии, по плодам их узнаете, их видите, какие у них плоды, это хорошие, они миллионы зарабатывают легко, прям начиная с колыбели. Не успел родиться, а уже миллиардером родился и продолжает, и продолжает. И потом вдруг такие стрессы у них единственные случаются, когда папу или там кого-то, мужа отовсюду выгонят и вдруг начинает все рушиться под ноль. А? Как-то вот ну, так вот стресса так на них действует странно. Коммерсант узнал о незапланированном визите Путина. А, я вот еще, извини, скажу. Вот «Новая газета» написал, что в Чечне паника и саботаж, что первые результаты доследственной проверки о преследовании геев, которые проводит Следственный комитет в Чечне, в общем-то, они э, напрягли там всех чеченские силовики, я цитирую, Приходит к следователям только под угрозой привода. Главный, поли, главный полицейский Грозного, отрицая преследование геев, высказался за гей-парады в Чечне. Представляешь, как там испугались родственников жертв заставляют подписывать заявление о том что жертвы дружно уехали в конце февраля на заработки в Москву и претензий к полиции не имеют и полицейские тайно помогают расследованию передав списки людей незаконно содержавшихся в одной из секретных тюрем Чечни то есть, э -э скандал будет продолжаться, во что это выльется, я не знаю, но ничего хорошего для Рамзана Кадырова и для его режима в Чечне от этого не будет, он зря вообще связался, и надо отдать должное ЛГБТшникам, я всегда говорил, что они очень э как бы, в достижении цели упорны, и их лобби, конечно, очень сильное. Поскольку в Чечне, мы знаем, уничтожают массу людей. По любым признакам. да И вот эти смогли хоть, хоть что-то отстоять и хоть что-то противопоставить. Коммерсант узнал о незапланированном визите Путина во Францию. Да, Песков Кремль своевременно объявит в случае визита Путина в Париж. И, и всячески то есть отрицает. На самом деле уже все прекрасно знают, что... Путин поедет на выставку, которая в Версале. Эта выставка посвящена Петру Первому. Будет встречаться с Макроном. 29 мая состоится незапланированный визит во Францию, если ничего не случится. В общем-то, информационный мир знает больше, чем Песков. Да? Макрон 29 мая примет Путина в Париже. Так что, вот. Как так оказался? А Кремль отказывается комментировать. То есть они все в тайне держат. Такая тайна поле шинеля Если ну как бы по французски, да? По французски это называется. Пушков оценил эмоциональные итоги президентства Порошенко. Да, вот он. Порошенко говорят о свистале, и, значит, Пушков что-то там про, по этому поводу каркал. Порошенко прокричали брехло и позор. Да, ну вот удивительно. И Пушков написал в Твиттере, прокричав Порошенко, брехло и позор, часть избирателей Украины емко эмоционально подвела главные итоги его президентства. Странно, а обычно о Вове еще, кроме брехло, кричат хуйло. Это как тогда? Это итоги или не итоги? И, и, и, и позор тоже и свистят еще. А еще такие вещи, говорят, которые Порошенко и не снились. Порошенко даже в страшном, в самом страшном инфернальном сне не увидит и не услышит того, что Вове, про Вову говорят каждый день в интернете, так что и, и между собой. Так что Пушков как-то вот он в своем глазу бревна не замечает. Маккейн назвал Лаврова марионеткой, головореза и убийцей. Ну, видишь, как вот молодец такой Маккейн. Причем тоже как-то рассказывают, что он очень сильно там оскорбил, применил какие-то сильные выражения и так далее. Я так понимаю, что это самое легкое, что можно было сказать про Лаврова. И, и про головореза и убийцу, про которого на которого Маккейн намекает. А вот всякие тут российские товарищи да, по международным делам, всякие эксперты сказали, что оскорбление Маккейна в адрес Путина и Лаврова сошли хорошим знаком для России, потому что Маккейн не уверен. В чем он там не уверен? Представляешь, старый-старый Маккейн. В чем может быть не уверен? Он, он уже уверен в главном, что осталось недолго не и ни не кролог не надо портить. Да, поэтому это такая чушь собачья. Поэтому это хорошо для Путина и Лаврова. Покончик перед смертью потел. потел. Хорошо. Конечно, хорошо. Если больше нечего сказать, то это классно, я бы сказал. По дороге в Израиль Трамп прибыл в Саудовскую Аравию. Да, вот как-то странно, по дороге так. Он так и не планировал, так заехал в Саудовскую Аравию, да, потом заехал в Израиль. Причем так странно, да, вообще ничего не планировал. Мы потом сейчас вот разберем, что из этого получилось из незапланированного визита, да. И ни о чем там вроде как и не договаривался, да. А вот ми министр торговли США задремал на выступлении Трампа в Саудовской Аравии. Казалось бы, ну, не планировал ехать, министр спит, ну, ничего там, значит, не решили, да, и не решат. А на самом деле, вот, как-то не так. Трамп заявил, что не упоминал Израиля, делясь разведывательными данными с Лавровым. Странная ситуация. То есть, как помните, сразу булгаковская фраза «Поздравляю вас, гражданин Саврамши". И это точно не в адрес Трампа, это в адрес Лаврова. То есть, Трамп подтвердил, что дал Лаврову некую разведывательную информацию. конфиденциальную, секретную. Лавров это отрицал, российские СМИ отрицали, Путин это отрицал. Что же это за информация? Помните, мы сказали, что она есть. Есть она 100%. Трамп это подтвердил. Но это было видно, что она есть. Так что странная вещь очень. И во время визита в Израиль Трамп поселит в номере бомбоубежища. Ну, нормально. Тоже, тоже вариант. Вот, а, Черчилль всю войну в военных комнатах прожил нормально. Я думаю, что он хочет наверное приобщиться Куба назвала нелепым поздравлением Трампа с Днем Независимости, поскольку свой отсчет Куба ведет с 1 января 59 года. Ну, тоже такой вброс, да. Ну, а самое главное не это. Самое главное, возвращаясь к Саудовской Аравии, мы вдруг видим такие странные вещи. Саудская Аравия вложит 100 миллионов в фонд Иванки Трамп. То есть, 100 миллионов, конечно, не деньги. Это так, подарок короля Саудовской Аравии Трампу. Так. Ну, знаете, 100 миллионов, не страшно. А дальше вообще странные вещи получается. Сейчас вот я еще одну новость скажу. Первый робот-полицейский поступил на службу в Дубае. Это очень важная, кстати, новость. Будет такой, в общем серьезный робот. А Саудовская Аравия, эр ну, в лице короля, да, и... Министров своих подписали соглашение на 280 миллиардов долларов США. То есть министр американский спит, Трамп счет говорит, его никто не слушает. Такая фигня, да? 280 миллиардов, я напоминаю, это бюджет Российской Федерации. Они подписывают, говорят, американцы не хотите, мы вам 280 миллиардов подарим. Тебе говорят, да ладно, давайте. Ну, министр спит, херствует. Потом проснется, подпишет. да, 280 миллиардов. Нормально. Дальше вообще получается очень смешно. Это насчет роботов. Саудовская Аравия заключила США военные контракты на 110 миллиардов долларов. Можете оценить вообще сумму 110 миллиардов долларов на войну? Это не фигня какая-то, которая там рассказывает, а вот мы там выделим куда-то. Это реальные деньги, которые пошли на приобретение систем вооружения, современных систем вооружения. И вот тут очень интересно, конечно, 110 миллиардов, я подчеркиваю, на систему вооружения, причем это новейшие системы вооружений, какие мы не знаем, но судя по а, той категории, так сказать, участников, всякие Нортропы там и так далее, там, Дженерал Электрики, то речь идет не о танках, да? и не там, пехотных машинах. Речь идет о беспилотниках, речь идет об электронике, о системах электронной борьбы, о системах информационной борьбы и так далее, и так далее. И вот тут мы как-то захотели понять вообще о чем идет речь. Сейчас я вам попробую показать это визуально, чтобы это было более понятно. Вот мы видим стандартный американский беспилотник, да. Так вот он. Стандартные американские беспилотники. Вот так они выглядят. Вот он, это беспилотники, которые заправляются в воздухе. Фотография сделана уже вот 4 назад. Один беспилотник заправляет другой. Ну, размеры вы его видели сейчас. То есть еще. А это беспилотник э, турецкий. То есть выглядит как фигня полная, да, но тем не менее это как он как полноценный самолет. Да. Это чтобы было понятно, что даже Турция там про Китай я уж не говорю, имеет современные системы вооружения. это вот беспилотник США 47, э, который Стратегическим является беспилотником и э, морского базирования на авианосцах. Вот его более продвинутая модель. Вот Посмотрите, на, на, человек, на человечков, которые рядом с ним работают, и на это создание. Да? То есть, нормально это выглядит. Ну, так. Вот так же. Вот тоже. Это уже старенький беспилотник США. Вот так выглядит более-менее. Новые беспилотники, да, вот он заправляется, это 15 год, 15-й год, вот этот беспилотник заправляется, в январе 15-го года сделана фотография в, над Тихим океаном от танкера, причем вы понимаете, что он сам подошел к танкеру, сам заправился, то есть он делает, выполняет очень... Серьезную интеллектуальную работу. Это вот тот, который взлетел с авианосца. Да? Вот этот один из двух беспилотников, который там по 200 с чем они днеки, я а то мне скажу, набрал. Я уж не помню, пролетали вокруг Земли и приземлились. Это тоже беспилотник и тоже носитель определенного оружия. Вот мы их запомнили, как они выглядят. да? Даже турецкие запомнили, как выглядит. Так вот, а сейчас... Я попробую вам показать, что-то как выглядит российский аналог. да? А, обратите внимание, помните заправляющийся беспилотник в январе 2015 -го года. Это очень важно. Вот беспилотник российский 141 ТУ. Это он, кстати, на постаменте в Луганске находится. Я помню, там из Луганска рассказывали, что укра -бендеровцы, в них стреляют ракетами Кусок вот этого беспилотника Ну, не этого конкретного, но такого же Я вот думаю, не, не с постамента ли они его взяли Вот, опа, так, подожди, а где? Я чуть ничего не понимаю А, все, все, все, понял, понял Понял, понял, понял, понял извиняюсь Так, вот так выглядит российский беспилотник Прекрасный, да? Только единственная разница между американскими, которые заправляются в воздухе друг от друга, и российскими, что они реально летают и воюют. А этот нарисован на картинке. Причем даже на разных картинках он выглядит по-разному. Потому что не то, что его проекта нет, даже внешнего вида нет. Вот, вот это запускают беспилотник российские войска. такой вот они собирают и запускают. Вот еще один запускает, видите, такая форма у него, знакомая, беспилотник, это вот так выглядит, а вот этот беспилотник, это вот помните, устал на постаменте в Луганске, вот это его продвинутая модель, но ну, ей лет 20, там такой, в общем-то, я думаю, никого сильно не напугает он, вот тоже нарисованный такой, красивый, но нарисованный, представляете? Вот тут ракету пускает, нарисованный этот, э, стратегический беспилотный бомбардировщик пускает ракету. Да? А где роботы? Там еще есть. Где? Так, подожди, подожди. Но самое главное, это я не показал. Где они? А, вот они. А самое главное, ну это естественно... Роботы наши, вот видите, этот, э, это вот такой беспилотник российский, который показали Путина, сидит на квадроцикле, и вот внизу, обратите внимание, железной тягой такой, который окна там прицепляют и так далее, он привязан, чтобы слети, не слетел, но самое смешное не это, самое смешное название, а название выглядит так, так, так, так, сейчас я прям прочитаю... Так, нет, блин, забыл, куда она делась там. В России создают, а нет, Путину показали боевых роботов-убийц. Вот это, это, да, это очень смешно, конечно, но э, мне, честно говоря, очень обидно, что довели Россию до такого состояния. Так, как, как, и вот, э, да. Чати пишут, не надо больше, Слава, живот болит. Нет, нет. где другой-то робот? Нет. Ага. А вот, видите, вот этот робот с палкой в жопе. Вы думаете, что это солдат, которому засунули палку? Нет, это, это робот, он ползает с палкой в жопе. Но самое печальное, я вам скажу, это происходит именно в тот день, когда я вам показал на фотографии 47-й стратегический беспилотник США Заправляется над Тихим океаном от танкера И в этот день вот по России ползет такой с палкой в жопе беспилотник Можете себе представить Можете сравнить вот эти вот события это ужасно совершенно, это, это не просто пугает, это вызывает недоумение, неотропие, желание взять, вынуть эту палку и засунуть ее в жопу Вове. Ну, потому что такие деньги на это все истратили, наши деньги, и нас, в общем-то, поставили в такую ситуацию, да, когда мы, а, не защищены, и, б, атакуемся. Со стороны власти, да, то есть мы не знаем уж как, как, как защищаться, да, не знаем, причинят нам вред вот те американские беспилотники, беспилотники или нет, могут, если они захотят, да. То есть политика это искусство возможно, если захотят, то могут, будем надеяться, что не захотят, но наличие ВОВы здесь не дает ни одного шанса тому, чтобы они рано или поздно не захотели. То есть он и провоцирует их, и в то же время не делает ничего, чтобы защищаться. То есть он борется только с нами. Ну, то ли это э, как бы у него с башкой не все в порядке, в чем я, в общем-то, не сомневаюсь. То ли еще какие-то вещи. В этом я тоже не сомневаюсь. И вот в, в Рособоронэкспорте отметили роль сирийской компании в рекламе продукции. И в Белоруссии сейчас проходит выставка и говорят, вот так все хорошо. Но так же хорошо, как... Саудовской Аравии, Саудовской Аравии там рядом, внимательно смотрели за сирийскими событиями, и что-то никак это не сподвигло покупать оружие у России, да, а сподвигло купить оружие у американцев, которые стреляли крылатыми ракетами и, как уверяют, никуда не попали. да, Я могу во все эти уверения поверить, но недавно... Американцы нанесли удар по сирийским войскам, которые защищали комплексы С-300 и С-400. Вы помните, С-400, там два комплекса стоят. С-300 сказали, там в безумном количестве дали Башару Асаду, чтобы он мог защищаться. И американцы, вы помните, как боялись, нам рассказывали этих комплексов. Так забоялись, что разнесли там все в пух и прах, а они даже их и не увидели. Не то, что там... Не попали, они даже не отреагировали. И вот Роскосмос создает систему контроля гражданских беспилотников. Ну вот видите, будут теперь полеты гражданских беспилотников контролировать. Это как Навальный, когда запустит беспилотник, значит, там, они будут его контролировать, чтобы он не снял очередное поместье Медведева, Путина или еще кого-то. Роскосмос наверен потратить 340 миллиардов рублей на развитие космодромов. Но мы уже знаем, как потратили на космодром Восточный, уперли деньги. А еще они на развитие космоса тратят, показывают черную дыру в Подмосковье. На фотографиях снимают мультики и, и что-то еще. Ну, в общем, я забыл еще, что они делают. Потому что это точно не полет Юрия Алексеевича Гагарина. Вот. И... Создаст Роскосмос обновляемую цифровую модель Земли. Без них Земля все не обновится вообще. Цифровая модель такая. И Рогозин поручил проработать вопрос создания альтернативы МКС. Причем с партнерами по БРИКС. Будет вот альтернатива прорабатываться. Я думаю, никто ничего не сделает. То есть кроме разговоров не будет ничего и Путин поручил ускорить создание ракеты сверхтяжелого класса то есть я думаю что здесь тоже ничего не будет Путин призвал увеличить количество спутников зондирования земли интересно кого он призвал спутников а еще ГВДД перейдут на системы построенные на базе процессоров Байкал это вот, помнишь, те вот Эльбрус там всякие какие-то, да. Какие да. Хорошо, на самом деле. Да. и будут штрафы с камерой. Да, вообще удивительно. И Рогосин заявил, Россия абсолютно мирная страна, но готова ответить на любую агрессию. Ну, кроме понтов, я, честно говоря, ничего не вижу. Мы, помните, с вами гуляли по парку Горького. Да. И там нашли мужчину, который продает первобытные топоры. Да. Вот Рогозин, он собирается этими топорами отвечать. Почему? Можно... Ты такие из ларька, там, из магазина хозяйственного. Mm -hmm. Россия откажется от модернизации старого вооружения. Рогозин заявил, если откажется, тогда что будет делать дальше? Тогда что будет? И... И очень, очень, конечно, все это печально. Вот мы поржали тут, но на самом деле это очень печально. И вот Хасан Руханья одержал победу на президентских выборах в Иране, то есть ничего в Иране не изменится. Конечно, не потому, что там президент такой, но, в общем, все, все там тоже продумано. И вот когда мы видим, Трамп приехал в Саудовскую Аравию, да? а потом сразу поехал в Израиль. Вот о чем Трамп будет говорить. В Саудовской Аравии и в Израиле об одном и том же, он может сказать. О Иране. Об Иране. То есть и Саудовскую Аравию, и Израиль интересует Иран, поскольку, поскольку это непосредственный противник. И того, и другого. Понимаешь? И поэтому, конечно, этот разговор был. И, конечно же, Трамп выступает на стороне Саудовской Аравии и Израиля. И, конечно же, Путин, который подписал всякую кучу договоров, совершенно ненужных с Ираном, втравил нас в очень неприятную историю. В очень неприятную историю. В такую дружбу, где, в общем-то, мы хуже заложников. Минута рекламы. Значит, подписываемся на канал, ставим лайки в Можете задать свой вопрос в прямом эфире. Под видео есть ссылки. Также регистрируемся на сайте пять одиннадцать орг. Не ждем и готовимся. Да. И вот Турция усилит военную группировку для борьбы с курдами в Сирии и Ираке. Ну, это понятно. То есть это результат э, договоренности, которые там проходили в астане и так далее то есть и встреч путина с эрдоганом все там поделили это башару асаду и это эрдоган эрдоган там выгода приобретатель получился по всем этим договорам россия и турция подписали заявление о снятии торговых ограничений то есть нет никаких претензий у эрдогана к путину путин в общем-то сдал ему все что хотел Эрдоган. И в ответ предполагаемый убийца российского пилота получил в Турции пять лет тюрьмы за хранение оружия. То есть, этого челика нужно было зачет посадить. За хранение оружия его посадили. Какое оружие он там стрелял с территории Сирии, да? И хранил он это оружие там и пулемет этот в Сирии, да? СМИ Турецкий МИД вызвал посла США после визита Эрдогана в Штаты. Да, Эрдоган очень не понравилось, что на него там какие-то эти демонстранты махали плакатами, там, кидались и так далее. И поэтому он вот посчитал, что его безопасность там не обеспечена была. Северная Корея произвела очередной запуск неопознанного снаряда. Да, вообще это великолепно, конечно. То есть, Северная Корея опять чудит. Назвали успешным очередной пуск баллистической ракеты. Причем, скоро Северная Корея уже будет лучше оснащена, чем Россия, похоже. И вот Китай попросил США сто дней для оказания давления на КНДР. Да, это вот как бы официальная информация. То есть это заявился Си Цзиньпин. Я думаю, что будут пытаться влиять на а, Толстенького, там, чтобы он прекратил хулиганить. Но я не думаю, что что-то получится, потому что вот мне очень понравились фотографии с ним. Я хочу показать им эти фотографии. Просто вот это не хуже, чем День Конституции в этом... В, Туркмении, да, вот, сейчас мы покажем, вот, такой вот он, довольный, вот, всегда, и весь народ такой же довольный, как сам Ким Чен вот, смотрите, на всех этих, которые вокруг кликуют, я сейчас медленно вам покажу, может быть, быстро, вот, смотрите, как весело, независимо от ранга, все ржут, так весело, еще очередную фигню запустили, вот, Ох. Я когда плохое настроение открываю, вот этих ребят прям нужно сделать этот как, ролик такой. Вот они такие. Вот прям обоссаться как смешно просто вообще. Вот. С девчонками. Обратите внимание, форма у всех новая. То есть, прям вот новые шапки, все. То есть, кто с вождем фотографируется, их переодевает. Не знаю, потом забирают. Нет, я когда в армии служил. В школе сержантского состава Генерал приезжал Раздали всем посуду новую Как только уехал, собрали Это у него как у Путина И здесь Один тоже Один тот же штат да. Вот кто-то даже залез на него Катается, причем кто так бои Боится, так видите Он какой шутник толстенький Вот он, любит он пошутить Такой, вот он в одну харю любит Посмеяться, стоит и ржет Такой вот они тут. Очень мне это нравится. Вот эта фотография вообще просто прелесть, просто роскошь. Чем-то на прокурор похож, из этого, из э, э, э, э, э, на, особенно с национальной рыбалки. Мне кажется, он что-то курнул. -то. Да, он мне кажется, он знаешь, все время сигареты. Мне кажется, вот тут вот девки такие симпатичные, какие хочешь вообще. <связывая> вот. Остальные что-то не смеются Он тут ржет, а остальные не смеются тут, наверное, умер <связывая> <связывая> Ладно, фиксим <Так. связывая> ну, Когда будет желание, так сказать, настроение поправить И реально смотришь, так и делаешь Какие-то выводы для себя, думаешь, как хорошо, что мы все-таки не в Северной Корее живем. Пока. Когда говорят, да, что русских людей нельзя сделать северкорейцами, можно. Посмотрите, Корей тоже две. Северный и южный. Там тоже в Южной Корее говорят: да нет, мы не могли бы стать рабами. Вот так же ржали бы с ним, там за ручку хватались. Да, вот посмотрите эту конституцию. Да. В, в Мексике разъеленная торп. Толпа растерзала российского гражданина. Бедолага такой. Он, он там выпендривался хорошо, я так понимаю, что он там бросался и на туристов, и на этих граждан. И в конце концов его пришли бить человек 50. Он, я так понимаю, открыл по ним огонь, потом дрался, потом его забили до такого состояния, что он попал в больницу и в коме находится. В общем-то там один труп но это не он, не российский гражданин. И тут вот все пишут, что, наверное, он не в себе, да. Вот у нас масса людей, которые находятся на самом верху, да, начинают вовы, и которые задирают всех остальных, чморят всех остальных, еще пользуются при этом властью. И вроде как про них говорят, что они нормальные, да. А это вот там что-то почудило одного прибило сразу не в себе В сша 11-летний мальчик сдал полиции своего отца наркоторговца такой павлик не он какой-нибудь будет томас Нет, да вот меркада фамилия да и ребенок в общем-то Сдал своего отца наркоторговца, который на половиной тысяч долларов имел героина, там, ну, в общем, я так понимаю, его посадят. Я, кстати, хочу напомнить, что в марте в Челябинске задержали учительницу гимназии, которая торговала спайсами. И торговала она, потому что хотела выплатить ипотеку. Представляете, вот если бы эта учительница пришла к Николаю Угоднику и сказала, помоги как-то выплатить ипотеку, но не, не торговать спасами, что бы сделал Николай Угодник? Революцию сделал. Почему? Потому что он сказал, ну что ж, там Мальц потом после революции простит долги по ипотеке и вообще долги по кредитам. Так что самое время и единственный выход это революция, поэтому вот я к чему хочу сказать, к тому, что там у мальчика, вот этого, отец, который торговал наркотиками, он делал это, так сказать, жиру бесился, а эта учительница в общем-то просто голодала, и была, я не призываю никого делать такие финты, ни в коем случае, да, я призываю делать совсем другое, не надо торговать спайсами, лучше Давайте делать революцию. Владислав а... Асайдулин. Он вообще читает, что пишут, а? Отвечает ли он на вопросы людей? Да, читаем. Да, ну, отвечаем. Владислав Асайдулин. Читаем. Москалькова подписала обращение к Трампу о помиловании Ярошенко. Да, причем Москалькова, то есть ее попросили, очевидно. Путин сам не может или кто там из верхних людей, Мускальков. просили. Интересно, почему они впрягаются за Маскалькова, за Ярошенко, который замешан в торговле, в перевозке кокаина, да, который перевозил, и за это и осужден, за то, что к 20 годам, причем, обратите внимание, за то, что перевозил тяжелые наркотики. Интересно, почему они так за него... Впрягаются у нас масса людей в России, которые сидят 20 лет за тяжелые наркотики. За них кто-то впрягся? Адвокат наш ничего не говорит. Еще я могу сделать вывод, что он не знает, поскольку только за одного впрягались. Это того, который являлся сыном начальника железных дорог Таджикистана. Помните, когда его посадили там на много-много лет, а потом задержали летчиков, которые летели на пустых самолетах из Афганистана, да, летели на двух пустых самолетах из Афганистана, бывает же такое, совсем пустые самолеты. Их задержали, продержали 8 месяцев, и что-то им вменяли незаконное пересечение границы с Таджикистаном, но это обоссаться, да, восемь месяцев просидеть И еще неизвестно сколько должны были Просидеть за незаконное пересечение Границы на пустом абсолютно Самолете Ну а потом выпустили этого Крензеля который тут э, Наркотрафик налаживал да И все, все сразу стало нормально Летчик вернули и отношения сразу Улучшились с Таджикистаном Ну и соответственно Трафик улучшился Лучше бы попросил Ну да да, кстати, вот странно, Варю Караулу что-то никто не просит отпустить, а, а тех, кто наркотиками занимается, просит. Следователи по делу Захарченко арестовали еще 3 миллиона рублей. Да, видишь, и ловят какого-то его родственника, который являлся полковником ФСБ Сениным. То есть, этот ментовской работал, это ФСБ, и они там вроде как по версии следствия работали э, в две руки. В четыре руки, я бы сказал, даже они в две. В Это четыре цена, руки. Вот, ну, сейчас да. вот этого Сенина ловят. Видео, Паспорт... Видеоблогер дал советы депутатам на выступление в Госдуме. Я прочитал ужасное. Такие советы. Ты знаешь, у меня девушка 18 лет, и я прочитал что она написала, у меня такое ощущение, что то это не я родился в совке. У меня ощущение, что это она родилась в совке. Вот почему столько среди молодежи э -э -э, реальных совков? Вот реальных, таких прям упертых. Такое ощущение, что их в октябре принимали, потом они там в пионерах ходили, потом их учителя учили, какие-то такие совковые. Странная такая ситуация для меня. В Бразилии проходят акции протеста Требования отставки президента Ну и правильно И в Венесуэле тоже Битва там идет Очень сильная Я думаю для Мадура она плохо кончится Зря вот. Про Чебоксары меня спрашивают когда? Не знаю когда в Чебоксары Там я слышал В отставку подал Глава города Да написал сегодня заявление об отставке, мы, наверное, поговорим об этом завтра. Мне позвонили прямо вот за 12 минут до эфира. Лен Блинова позвонила, и я, в общем, не успел проанализировать эту информацию никак. При восхождении на Эверест страны Непал погибли трое альпинистов, а вообще британский альпинист рассказал об обрушении части вереста В 2015 году был землетрясение. Обрушил часть Вереста, об этом почему-то никто не знал. Он первый сказал: их нифига себе. И Верест упал. Бывает такое. И в Зимбабве слон раздавил охотника, стрелявшего в его сородичей. Кто удивительно, даже в слон в Зимбабве защищает своих сородичей. А те там, которые проживают, они никак не раздавят мугаба. Почему я не могу понять? То есть, удивительная совершенно вещь, то есть, Мугабы со всей его шоблой давно должны были э -э, раздавить, тамошний народ должен был раздавить, а что никак не раздавит. Так что, даже слоны, видишь, оказывается, более э -э, так сказать, лучше защищают свой народ, чем, чем люди, да, чем люди, более пассионарные. Да, вот на зенит-арене начали снимать газон. Ну, это, я думаю, очередной миллиард будет стоить. То есть, полсились газон два миллиарда, снять газон миллиард там, или полтора. Нормально. Люди развлекаются. Ну, что, тогда ответим на вопросы. Сегодня как-то мы так оттарабанили. может быть, что-то быстро как-то говорили, наверное. Не знаю, соскучились по эфиру, что ли, с пятницы, наверное. Вот. Друг Стаса Острогожец, не на ой. Вы сразу опишите, не надо зачитывать. Я все прочитала, а снизу написано: не надо зачитывать. Валерий, спасибо, Валерию. Удачи вам и вашим соратникам, Антон из Германии, в вашем нелегком деле. Как оценивать сегодняшнее состояние? ВСЦУ смогут ли они удержать оборону в случае новой волны истерии вовы? Я не думаю, что новая волна будет. Я вполне допускаю. Он же, он же любит разные какие-то изыски. Я допускаю, что он может там начать участвовать где-нибудь в Корейской войне, там, не знаю, причем непонятно на чьей стороне. Ну, может, на Ким Чун Ина, да, или там какая-нибудь еще иранская война на стороне Ирана, или там гражданскую войну в Венесуэле въехать и там уже что-то устраивать. Я это вполне допускаю, особенно вот Венесуэла. Ему же там говорят, слышь, Волк, же рядом с Америкой. Трамп там весь обосытся. Говорит, ну да, надо, наверное, туда заходить. Сейчас мы там вот из Самары отправим Там пацанов с ружьями, которые из Саратового самолета. Злой школьник вот присылает нам донат с вопросом, что делать школьникам 12 июня школьникам 12 июня предлагаю выйти посмотреть на несанкционированные... Конечно. Акцию. Обязательно. Жипер, не сомневаются только... Ну, идиоты. не недаром Наполеон говорил, лучший солдат в 15 лет. Это понятно. Не сомневаются только идиоты. Но после того, когда вокруг, как заведенные, твердят... Главное, чтобы не было войны. Я в который раз убеждаюсь, что наше дело право. Да. Спасибо, житель. Спасибо. Служащий, я рискую отправляю вам деньги со своей карты. Сам гражданский служащий власти Путина. Но если меня уволят, даже лучше будет, потому что я устал от дерьма. С вами пойду. Мы с вами пойдем. Да. Служащий. Спасибо. Санни. Кстати, бескровная революция в ГДР длилась с сентября по 9 ноября. Острогожец пробный. Власовец Роа. Для угробендеровцев и предателей Родины. Спасибо. Спасибо. Антон Вишняк. Вячеслав Вячеславович, найдите время для создания пятиминутного ролика для главной страницы на YouTube-канале. Кратко формирующего ваши взгляды, цели и задачи. Это очень важно для подвижения нашей цели. Антон Вишняк. Да, мы спасибо. Мы с удовольствием поручили бы найти дизайнера, разработать и сверстать, обращение. Да, на, нарезать. Ну, в общем-то, это правильно. Это мысли у нас были, но на это все, все никак нет времени. А вообще это правильно. Так. Это что такое кого вот телефон гудит да телефон. значит я юля. даже вот взял вашу это запись я даже вашу запись взял юля помогая спасать животных попавших в беду будет ли ужесточено законодательство и наказание за издевательство и убийство животных очень много беззащитных Малыши умирают в страданиях от рук людей. Ну, малыши животных. Ну, да. Нет, ну, это безусловно. То есть, мы видим, конечно, что... И говорим о том, что когда такой беспорядок происходит, страдает прежде всего самый незащищенный. То есть, дети, старики, инвалиды, животные. Это Мы об этом всегда говорили. Поэтому первым, конечно способом защитить от страданий это просто сделать революцию И опять говорю вот как защитить кого кого угодно про кого бы мы ни говорили мы приходим к одному и тому же но я не уклоняюсь от ответа и естественно законы соответствующие должны быть приняты потому что ну то что происходит с точки зрения человеческой да вот то что делают животным конечно ужасно совершенно еще я добавлю от себя что законы по поводу всех этих ну, в общем, законы при сохранении животных должны писать люди, непосредственно специалисты в этой области. Поэтому не ждем, а готовимся. Вадим, город Лермонтова. -а, спасибо. Здравствуйте, спасибо, да, привет. Привет из США в поддержку 5.11.17. Андрей, Новосибирск. Дядя Слава, как вы думаете а поступить? А -а. Как вы думаете Поступить с родней чиновников, которые подвергаются, подвергнутся суду. Ведь тогда они все поголовно фашисты и устроили геноцид русского народа. А их родня фашистов люстрировать? Ну, это не мне вопрос. Это вопрос, наверное, надо выносить. Кто за кого там сказать в ответе? Там, сыновья за родителей. Ну, мы же говорили, что если, допустим. Сыновья такие замечательные коммерсанты, да, а родитель госчиновник. Но, наверное, мы с ним их попросим еще раз доказать, что они отличные коммерсанты, и начать с нуля. Отказаться от того, что они имеют добровольно. Ну, или пройти какие-то определенные процедуры, когда могут оказаться уже, если будет доказано, что они что-то своровали, окажется на индигирке и колыме. Если добровольно все отдадут, то мы даже разбираться не будем. Причем... Есть... И дадим им возможность второй раз, так сказать, начать жизнь заново. Причем у нас большинство, 90% коммерсантов честных, которые своим трудом зарабатывали средства, они обанкротились уже практически. Да? Елена Викторовна, на благое дело, аллигатор Арсеньев, на гагу Вове с Димой для костра бензина. Владимир с оргсинтезом, привет Володь, Мальцову, респект, передайте привет оргсинтезу, привет как всегда. Спросите у дальнобойщиков, понравился ли мой баран. баран. Спросим Дальнобойщики обязательно. Дальнобойщики уехали, кстати посуду туда, там. Ты меня попра... попрошу поправить адвоката если я что-то назову неправильно дали одному человеку 10 суток по 19.3 всем остальным за двоим, а, двоим за парковку неправильно въезд под знак. за двоим за въезд под знак выписали по 500 рублей mm -hmm. Завтра... То есть они больше суток просидели за въезд под знак у mm -hmm. так вот да. 10 часов Московская область, город Химки. Еще девять административных. Да. А улицу мы называли в начале. Да, улица Ленинградская 13, 13, да? 13, да что ли? Посмотрите, какой там Химкинский Напиши, суд. Напишите это... в комментариях. Андрей да. Новосибирск, дядя Слава, как вы думаете? А, нас читали на благо. Гагубо да. на... весь Димы. Елена Викторовна на благо. Мать на ну... Дмитрий, на нужды движения Ольга, спасибо. давайте скинемся и душевно проводим деда Кабаева на ПНМИУ Кристоф Сергей, удачи, очень красивый фон, на благие дела, всем удачи, спасибо Давыдов Павел Сызрань, с вами Пи, <с чешское <с имя Дядя Слава, когда планируется провести второй семинал? Для я так? не от имени смеюсь, я по поводу семинара смеюсь. Первый семинар я провел в тюрьме, то есть это как <с раз в этот день мы планировали семинар, предлагая переименовать в Росгвардию, в Роскосмос. Молодец, очень хорошо. Сергей, А насчет семинара для правозащитников надо обязательно проводить. Игорь, когда будем? Давай вытаскивай всех людей, которые могут этим заниматься, и все, и надо немедленно. Завтра вот приедут люди, юристы, надо разговаривать и делать это обязательно. Семинар для правозащитников, включая большой вебинар. Через неделю точно Да, Кирилл. но перед 12 это надо делать обязательно. Кирилл из Зеленограда, дальнобойщикам на помощь, молодцы. Яся, на Дихлофостаракану, таракану, спасибо. Сергей, Татьяна. здравствуйте, на великие дела. Татьяна На ШОС Потребни, да, ну, Кирилл да. из Зеленограда. На адвокатов просьба людям за кадрами говорить громче. Громче. Хорошо, Кирилл. На наше Сер... дело Сергей, на добрые дела Дмитрий71, Феодосий Вячеслав, что вы думаете по поводу возможной аннексии Беларуси? Ну пока это невозможно, но вообще вот с точки зрения того, как мыслит Путин. И не факт, что когда его за хвост очень сильно прижмем, не начнет раскручиваться эта ситуация. То есть посмотрите, сколько, сколько слабых мест. Помимо там, Сирии, Украины, это Венесуэла уже, уже там говорят, что надо помогать. Корея, Беларуси. То есть он может влезть кто куда угодно, в любую войну, в любую разборку, и может сам даже эту войну устроить на народную антикопилку спасибо руководство хунта работка появилась или еще нет или еще нет вакансий так ну вакансий у нас в основном люди работают средств не очень много поэтому люди как в основном трудятся за идею вот Константин здесь сидит и он не даст мне соврать, что он не получает не никаких, никаких денег, не получает. И работает сутками фактически, не с утками, а сутками, утками работает часа. Медведев, да. А Константин работает 24 часа в сутки, и причем вот сейчас приехала его семья, и я просил его там как-то отдохнуть и не ехать в суд. А он поехал, говорит, нет, это работа прежде всего. И таких людей у нас очень много, и слава богу, поэтому мы победим безусловно, сто процентов победим, даже можете не сомневаться. Так, ну что ж, тогда до завтра. А адресок надо еще раз сказать. Так, эфире, сейчас мы его да? скажем обязательно три секунды Химкинский городской суд. Так. Коля, у нас минутка. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вячеслав, Наталья Иван, с вами на неделе заедем. Спасибо, не ждем, а готовимся. Слава Богу, Америка сильна. Путина нет места. Да, Америка-то сильна, но вы понимаете, что они, нет, там не сидят и не думают. Давайте уберем Вову. Но мы с вами что там сидим особо сильно думаем про Корею, что ли? Ну, Дайте говорить откровенно, ну, ну так вот посмотрели, похихикали на эту морду толстую, там ржет он, и мы поржали, да, да там ли, люди ну, в концлагере да. живут, нам что сильно их жалко по большому счету, ну да, там вот иногда, там иногда нахлынет, жалко, тем более рядом там Леша Политиков живет через границу, да, Леша тоже жалко с его семьей. А так бы и не вспомнили мы никогда. Там точно так же и про нас думают. Он говорит, Россия имеет ядерное оружие, да и эти имеют ядерное оружие, и что с того? Главное, не то, что имеет, а какие силы этому сопротивляться. А силы я вам сегодня чуть-чуть показал. Это краешки я показал. И, и сразу видна разница, да, там заправляется в тот день, когда заправляется беспилотник стратегический, в этот день робот с палкой в жопе ползает, потому что палку нельзя вынуть, это антенна. Вот. Представляете? Значит, город Химки, Московская область, улица Ленинградская, дом 13Б, телефон 8 498 691 3516. Может быть он старый, но вот я на официальном сайте этого суда. В 10 часов будет еще 9 заседаний. Тут что Украина от Путина тошнит. Фиги, она сорвет от Путина. И ничего. Нам бы ваши ощущения, честно я вам скажу. Валяться, не ну да. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Ну да, завтра, надеюсь. Спасибо. До свидания. До свидания.